математика, она как бы одновременно самая красивая да, и самая полезная. То есть вроде как ну красоту математики мы сегодня с вами увидим, а пользу математики увидеть можно только когда ее очень хорошо узнаешь. То есть когда ну, будешь учиться, не знаю, 10-15 лет. Первые Понимание каких-то первых вот основанных на понимании результатов даже самых простых, не знаю, те же функционирования кредитных карт, да, требует очень серьезного глубокого в нее проникновения. Но если ты не можешь оценить ее значение, потому что ее не знаешь, то получается замкнутый круг. Вроде как учить не хочется, потому что ты не понимаешь, да, зачем она нужна. А не понимаешь именно потому, что ты ее не выучил. И вот как бы, какой выход из этого замкнутого круга? Там, мой ответ очень простой. Выход состоит в том, чтобы знакомиться с самыми великими проблемами, которые вообще стояли перед человечеством, не в связи с пользой, а в связи с красотой математики. Да? То есть то, что может увидеть любой из вас. Поднимите руку, кто знает, что такое простое число. Наверное, ну, рук. А остальные половины сейчас узнают. Вот. И вот с простыми числами, да, с тем, что учат ну, в средних классах школы, ну, должны учить, скажем так, вот. а связано уже целый ряд открытых проблем, на которые ответа ни у кого нет. Как не было тысячи лет подряд, так и нет. И вот это как бы такая завораживающая, да, завораживающая недостижимость. Проблем, которые можно просто взять и сформулировать простейшим языком. Вот она, собственно, на самом деле, она и должна мотивировать на изучение математики. Она будет мотивировать. Вы будете изучать математику, а потом постепенно погружаться в алгоритмы, там какие-нибудь программные, во все, что сегодня математика делает для мира. Сегодня как бы математика ⁇ это главный движок для мира. Но главное ⁇ это ее красота. Поэтому давайте, собственно, начнем лекцию уже непосредственно про самые знаменитые нерешенные задачи математики. А в конце... Я вам расскажу, где они все хранятся, вот эти нерешенные проблемы, хранятся в некотором месте, про которое мы тоже не знаем, существует ли оно. Называется «Пифагорова комната», но это в самом конце я расскажу. Вот. А пока давайте я начну с такого вот интересного сюжета, который продолжает вроде бы развиваться, хотя, может быть, он уже, может быть он уже близок к завершению. Называется «Замощение». Такая визуальная, визуальная красота. Что значит замощение? Ну вот вы видите, вот эта белая плоскость, да, бесконечная во все стороны. Ну, математик, когда видит доску, он должен сразу видеть, что она бесконечна во все стороны. Никаких преград нет нигде, никаких границ тоже нет. Вот Просто бесконечно во все стороны плоскость. Так вот, и спрашивается, какого вида плиточками одинаковыми можно ее аккуратно всю замостить? Ну и как, если вы там погуляете по а, каким-нибудь торговым центрам или в парке, посмотрите на мостовую, часто видно такая мозаика плиток. Вот как вы идете, и там плитки разной формы. А, ну и вот такое, например, замощение, наверное, известно. Наверное, видел каждый из вас. Вот есть такой вот, такая фигура. Как такая фигура называется? Видно отсюда что-нибудь? А, ну конечно, видно, вон видно, да? Шестиугольник, да? А какой он? Правильный. Правильно, он правильный. Это означает, что у него все стороны равны, и все углы тоже равны. А как вычислить тогда его угол? Кто скажет, чему равен его угол? Можно с места громко сказать. Точную цифру просто, число. 120. Отлично. Так и есть. 120 градусов угол. Ну вот. А 360 градусов — это что такое? Да, это полный, развернутый угол. А 360 на 120 делится или нет? Делится. Получается в ответе 3. Это значит, что если я 3 шестиугольника вот так в одной вершине поместил, то у меня аккуратно весь круг оказался... Замощен, да, полностью занят. То есть никакого нет изъяна нигде. Вот у вас три плитки. Идеально. Три плитки идеально друг к другу а, приставляются. Ну и дальше вот эти одинаковые шестиугольники. Кто сказал пчелы? Правильно. Это соты пчелиные. Ну вот а, в Москве... А, Здесь все-таки ближе к сельской местности, да, пчел кто-нибудь, наверное, вживую видел. Особенно, если кто в деревнях живет. И соты тоже кто-нибудь видел живую. В Москве соты можно увидеть, ну, как бы, если действительно кто-то прям фанат, ходит по Подмосковью, по ульям, можно увидеть. Но в каких-нибудь очень таких серьезных магазинах бывает пчел, прям этот пчелиный мед в сотах продается. Но вот, кто видел соты, тот понимает, да, что вот, вот, вот так пчелы строят. А почему так пчелы строят? Потому что это ну, как бы оптимальное замощение плоскости со всех сторон. Здесь минимально воска тратится ими. Пчелы, удивительным образом, пчелы ну, оптимизируют свою вот эту структуру да, своих построений. И это получается как раз замощение шестиугольниками, правильными шестиугольниками. Вот. А вот теперь Возникает вопрос, а если я нарисую правильный пятиугольник? Сейчас я попробую, у меня плохо получается это. Пятиугольник плохо поддается рисовке, правильный пятиугольник, но кажется все-таки что-то вот в этом духе. Так, ну-ка, первый кто-нибудь, кто, кто э, точно понимает, что правильно высчитал угол, скажите его громко вслух 180 это угол развернутый два прямых. 90 у квадрата это прямой угол Пока не слышал правильного ответа, нет? Сейчас, мне кажется, я слышал правильный, но он был слишком тихий. Нет, вот, э, по-моему, было сказано, поднимите руку честно, кто сказал 108. Отлично. Значит, угол равен 108 градусов. Почему? А, потому, что, потому что что такое 540? Правильно. Это 5 углов пятиугольника в сумме. Потому что, а, потому что пятиугольник можно разбить на 2 треугольника, на три треугольника, и у каждого треугольника, как знают некоторые из вас, может даже все, сумма углов любого треугольника равна 180 градусов. А значит, у пятиугольника будет трижды 180, то есть 540. И их 5. 540 делится на 5, получается 108. Соответственно, этот угол 108. А теперь вопрос. 360 градусов делится на 108 градусов? Нет. Не делится. Не делится, а значит, если я попытаюсь пятиугольниками воспользоваться, чтобы замостить плоскость, воспользуюсь пятиугольниками, то, грубо говоря, вот здесь, вот 108, вот еще 108, еще 108, это сколько будет в сумме? 324, да. И вот этот зазор будет равен 36 градусов. И никакой пятиугольник, ну, то есть ни один правильный пятиугольник я туда не всуну, да, как я не буду стараться. То есть ситуация с замощениями, она на самом деле достаточно сложная. Иногда бывает так, что можно замостить данными, копиями данной фигуры. Вот такие плиточки могут продаваться в магазине для замощения паркета. А такие плиточки в магазине не могут продаваться для замощения паркета, потому что ими замостить паркет невозможно. Но оказывается, что сама задача очень сложная. Если не, вот, не рассматривать простые, простые, простые случаи, это плитки треугольные и четырехугольные, причем четырехугольная плитка может быть совершенно любой, даже вот как называется четырехугольник, который я сейчас нарисовал? Ну, может быть, на самом деле, может быть, это никто не знает. Невыпуклый. Невыпуклый. Это означает, что у него один из углов больше 180 градусов. Ситуация, которую в школе не очень любят оговаривать, вроде углы, они от нуля до 180, да, измеряется. Но на самом деле в математике знают, что углы измеряются от нуля до 360. И 180 это развернутое, а бывает еще больше, чем он. И вот если в четырехугольнике есть угол, который больше 180 градусов, то такой четырехугольник называется невыпуклым. Я знаю, что остальные три, они будут какие-нибудь ну, достаточно маленькими, да, уже не очень большими, потому что сумма э, должна быть 360. У любого четырехугольника тоже его можно же разбить на два треугольника и посчитать. Вот. Но вот четырехугольники бывают выпуклые невыпуклые, не выпуклые. И вам задание на дом. Задание на дом. Сейчас я нарисую замощение плоскости треугольной плитки любой, любой формы, абсолютно любой формы. Ну вот, например, вот эта форму. Что я с ней делаю? Как бы мне замостить? Я ее. Раскручиваю э, на 180 градусов, поворачиваю и прикладываю к ней же сюда. Получается фигура. Кто сказал параллелограмм? Правильно. Получается фигура, которая называется параллелограмм. Это не прямоугольник. Прямоугольник это когда параллелограмм прямой такой, да? Вот. А если косой, то он просто параллелограмм. Он уже не прямоугольник. Ну и параллелограммы, параллелограммами вы замостите плоскость без проблем. Правда, вот сюда продвинете дальше такой параллелограмм из двух плиток. Сюда дальше такой параллелограмм из двух плиток. Сюда. Вот. Ну и имея такую полосу, вы можете ее дальше сдвигать направо-налево. Понятно, что получается замощение всей плоскости без изъянов, без пробелов. Задача для всех не очень простая. Задача. Так, а что у нас с красным? Я, наверное, не расписал, как-то его, что ли. Так, задача для всех. А, придумать способ замостить плоскость. Плоскость. Ну, вот таким четырехугольником любым вообще, любым, вот какой вам дадут, четырехугольная плитка годится. Если вы купите много экземпляров четырехугольной плитки, то вы можете замостить ваш паркет без каких-либо дыр и изъянов. Любой формы. Это простые случаи были. А вот теперь я рассказываю про сложные случаи. Начнем с пятиугольников. Пятиугольники вообще. Вопросы о замощениях, судя по всему, ставились очень давно, потому что в арабских странах вот периода суперрасцвета, знаете, как, когда э, из Италии ездили э, учиться в арабский мир математики, чтобы приехать потом в Италию и стать профессором. Вот сейчас все наоборот, да? Едут отовсюду куда-то там в эту западную цивилизацию, там какие-то университеты. А было время, когда люди с Западной Европы стремились получить образование на Востоке, в арабском мире. В частности, такой Леонардо Пизанский по просьбищу Фибоначчи учился в арабском мире. Поднимите руку, кто слышал такую фамилию Фибоначчи. о о молодцы. Молодцы, знаете, да, последовательность чисел Фибоначчи, когда каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Фибоначчи, 1, 1, но ну, иногда с нуля начинают. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Они так запрягают медленно, а потом быстро скачут. Ну вот задача про то, с какой скоростью они растут, это отдельно очень интересная задача. А вообще эта серия чисел бесконечная, она проявляется и очень много где в природе, в каких-то явлениях, там отношения каких-то длин на растениях, иногда листьев. Вот, ну, в общем, вот, судя как бы по тому, что записано, ею занимался Леонардо Пизанский, которого прозвали Фибоначчи, и это было 8 веков назад, в начале 13 века. Самое-самое начало возрождения, и он поехал учиться в арабский мир, там, значит, к тому моменту уже э, Альхорезми, много еще кто. Там была серьезная, там первая обсерватория в истории была создана в арабском мире. То есть, там, в общем, э, центр науки в 13 веке, науки, культуры, все был там. В остальной части мира происходило как непонятно что. По крайней мере, в известной сегодня нам части мира происходило непонятно что с непрерывными войнами, там выяснением отношений. Вот. А там вот создали, и там, безусловно, да, уже... Сейчас мы находим кучу всяких сооружений, в которых плоскость замощена так или иначе. Много разных способов замощения, и они, значит, представлены в, там, в храмах, в сооружениях каких-то, во дворцах. Ну и вот в районе начала 20 века. Это мы перенеслись, да? Мы перенеслись сейчас на много веков уже вперед. Тем не менее, от нашего момента это сто лет назад с лишним. Вышла статья, в которой были классифицированы все виды пятиугольников, которыми можно замостить плоскость, на тот момент известные. Ну, вот такая там, как бы, ну, например, вот этот пятиугольник не относится, правильный пятиугольник не относится к тем пятиугольникам, которым можно замостить плоскость. Но можно легко придумать пятиугольник, которым можно замостить плоскость. Например. Пятиугольник формы домик. Вот я рисую такой, как бы квадрат, а над квадратом крыша, причем неважно, какой высоты. Вот такой домик, если я его буду вот один за другим рисовать. Правда, да? То у меня получится, что это такое кремлевская стена, да, какая-то получилась? Китайская, да? Забор! Все гораздо проще. Это просто забор, да? Какая там кремлевская стена. Ну а с той стороны от забора я могу вот так начать. В смысле, не стоя, с верхней. Зубы это! Точно! Это зубы. Зубы какого-нибудь мифического чудовища, да? Вот. Ну, вы уже поняли, да, что таким домиком можно замостить плоскость. Потому что полосу я сделал. Как только я сделал полосу, все, задача решена. Полосу можно верхней стриг. Поэтому бывают пятиугольники вот такие, такие для замощения негодные, а бывают годные. Причем у этого на самом деле его можно еще как бы растягивать в разные стороны, и по-прежнему будет замощение получаться. Вверх-вниз, крышу менять да, по высоте. Там три параметра, которые можно менять непрерывно, и все время получается пятиугольник, которым можно замостить плоскость. Но ну, вот такие вот типы замощений вместе с параметрическим описанием были собраны, их, кажется, было 8, если я не ошибаюсь, 8 штук. И это было где-то 1912 год. А дальше началась интересная история. Буквально через несколько лет, лет вот, я бы сказал так, сто лет назад ровно, вышла статья, где новый, девятый вид пятиугольников изобретен, которым тоже можно замостить плоскость, который не входил в предыдущий. Но мало того... К этому девятому виду доказательство прилагалось о том, что больше никаких форм пятиугольника, которым можно замостить плоскость, не существует. Вот вам, пожалуйста, доказательство, сидите, проверяйте. да? Вот. Ну, вроде как, вопрос закрыт. Девять видов пятиугольников есть, вопрос закрыт Сто лет назад. Проходит 35 лет, по-моему, так, да, и в 1955 году Тут я с годами могу ошибиться, но неважно. В общем, спустя определенное время, довольно большое, на сцену выходит некоторая э, женщина, Маржорин Райс, Райс, по-моему, так она пишется, мать пятерых детей, между прочим, которая значит, на досуге уже ближе к пенсии вдруг взяла и выдумала десятый пятиугольник. И послала письмо в Американскую математическую ассоциацию о том, что вот у вас тут статья есть, в которой 9 видов пятиугольников, а вот вам 10 а он же, он же тоже, вот пожалуйста, вот вам, она, у него было математическое образование, но она как бы давно когда-то его получила, потом то все семья, дети, а потом она, значит, раз, вернулась и выдумала 10-й пятиугольник и предъявила, и в Американской ассоциации сказали, блин, да, а как так, а доказательство-то что? Ну, посмотрели, а в ошибка, дыра. Ну, ладно. Американское математическое сообщество, как это, такая длинная битва, Маржарин Райс против американского математического сообщества. Американское математическое сообщество публикует доказательства, где ошибка исправлена. Большое спасибо, пишет Маржарин Райс, за нахождение десятого пятиугольника и за одно нахождение ошибки. В доказательстве. А вот вам доказательство без ошибки. Проходит несколько лет, она приносит им 11-й пятиугольник. Вот, значит, э, они повторяют, говорят, блин, опять спасибо вам огромное, ну что ж такое, ну на этот раз точно доказательство не имеет дыр. А проходит несколько лет, появляется 12 тоже в исполнении Манжерин Райс. С 10 по 14 э, пятиугольник год за годом одна и та же история. Ну, много лет подряд происходит это. Со сцены она сошла в 1985 году, если я не ошибаюсь, причем, возможно, она до сих пор жива, я не, я не видел информацию, но, по крайней мере, вот последний пятиугольник, который она им предъявила, был 14-й уже, 14-й тип. Вопрос, да? Нет, это правда, но детали, детали, например, года, года я могу называть неправильно, но в интернете вот вся эта история описана, можете найти, margin Райс, пятиугольное замощение и так далее. Все правда. То есть в общих чертах это правда. Детали я могу не помнить. Вот. А дальше происходит следующее. Значит, уже где-то на 13-14 пятиугольнике, ну, они уже не уверены, правильно ли у них доказательства. Поэтому, значит, когда был 1985 год, уже никто не решался утверждать, что эти 14 пятиугольников это вот полный список. Вообще, ну, как бы никто не утверждал. Маржин райс уже не работал, больше никто что-то не делал. Ну и прошло сколько-то лет? Знаете, сколько? 30. 40 еще вообще не прошло с тех пор. да? Прошло 30 лет. И в 2015 году компьютерным перебором создан 15-й пятиугольник, которым можно замостить плоскость. Там написали сложную систему уравнений, запустили в компы. В это время уже были очень сильные компы. И... Родился 15-й вид замощения, в интернете находите. Очень, так сказать, красивая история, там все 15 замощений вот так перечислены в такой, вот, ну, как бы нарисованы в такой одной таблице. Ну и в 2017 году выходит статья Мишель Рау, доказательство того факта, что 15, все, уже больше не будет никогда, вот строгое доказательство, но уже никто не верит, потому что уже столько раз было это строгое доказательство, да, того, что больше никаких замощений нет. Что уже никто даже не спешит проверять. Тем не менее, статья с этим доказательством опубликована. Ну и математики к нему относятся так. Ну, типа, как-нибудь на досуге все-таки проверим и поймем. Но оно очень сложное, переборное. Это вот тот случай, когда проверять не хочется, а хочется выдумать настоящее. То есть идея следующая. Сегодня, в 2021 да, еще году, но уже накануне. 2022 года, сегодня, да, мы не знаем, какая настоящая математика стоит за этой задачей. Мы ее не нащупали. Все, что до этого происходило, это кустарные переборы, это какие-то компьютерные программы, какие-то ухищрения там, ну, грубо говоря, это вот работа на коленке. Знаете, да, что значит сделать что-то на коленке, не профессионально, не на заводе, разовую деталь. Нет никакого метода у этой задачи, он не открыт. А это стопудово, что там будет метод, вот это что называется, зуб даю. Вот я не знаю, доживу ли я или нет, но метод там есть, и когда-нибудь он будет открыт, и когда-нибудь вот этот весь ларек, он, понимаете, откроется, и все станет понятно сразу. Ровно вот столько, ровно по таким причинам. Вот алгебра, которая стоит за этим. Вообще за, обычно за какими-то красивыми геометрическими задачами стоит какая-то глубочайшая нетривиальная алгебра. Так было за решением уравнений там высоких степеней, но это когда подрастете, вы будете знать, что это такое. Вот. И здесь тоже здесь прячется какая-то наука. Мы просто ее не знаем. Вот. На этом это вот, этот сюжет, да, этот сюжет я оставляю. Я только хочу сказать, что про шестиугольники мы не знаем почти ничего. То есть известно три только типа шестиугольников, которыми можно замастить плоскость, в том числе и правильный. И больше ничего неизвестно. То есть не доказательства того, что других нет никаких-то соображений. И это еще все про выпуклые фигуры. Про невыпуклые неизвестно более-менее ничего. Точнее, известно 28 видов пятиугольников невыпуклых, которые можно замостить плоскость. Но никто не, даже близко не утверждает, что это полный список. Там. Про шестиугольники вообще даже даже полком не помню. Ну вот, это то, что как бы, то, что можно увидеть своими собственными глазами, понять там, в пятом классе, да? И это нерешенная задача, по сути. Мы, мы не, не знаем, мы эту задачу не, она нам не дается. Это вот такая первая, да, первая из тех задач, о которых я хотел вам рассказать. Так, ну, сейчас будет вторая. Сейчас будет вторая задача. Она тоже такая, как бы геометрическая. Задача геометрическая. Вы не утомились, нет еще? Нормально? Продолжаем? Смотрите, тогда мы еще долго поработаем, да? Задача следующая. Вот у вас есть несколько красок, красок. Ну вот представим себе, что вот это кисточки это не фломастеры, а кисточки. И это черная краска, кисточка черной краской, это синий краска, это зеленый, это красный. Может еще несколько есть таких. Желтая краска, коричневая там, серая. Несколько разных цветов. И вы должны покрасить плоскость всю целиком, pardon, всю целиком но требуется соблюдение некоторого условия. Условие такое. Есть запретное расстояние, например, длина вот этого фломастера моего. Вашего. Такая, что любые две точки на этом расстоянии должны быть разноцветны. Сейчас повторю еще раз. Смотрите, задача не просто раскрасить плоскость во сколько-то цветов. Не всю плоскость целиком, не до границы, а до бесконечности во все стороны раскрасить. Нужно чтобы вот я вот этот фломастер, куда я его не положу? Вот сюда положил, там, сюда положил, куда-то туда положил. Всегда надо, чтобы противоположные Вот эти вот точки, да, его концы были разноцветные. Ни одного цвета, ни в коем случае. Ну, вот нужно понять, сколько мне нужно фломастеров. 40 точно достаточно. Точно. А, на самом деле, давайте начнем с того, что девяти фломастеров будет точно достаточно, а именно я сделаю так: я плоскость разлиную в клеточку, ну как в вашей клетчатой тетраде, да, клетчатой тетраде. И вот это будет первый цвет, там черный, например. Это второй, красный. это третий, там зеленый. Это четвертый, синий. Пятый, шестой. Вот как бы номера цветов. Семь. 8, 9. А дальше здесь снова будет первый. А, то есть вот здесь тоже снова будет первый. Здесь будет первый. Понятно, да, что происходит? Я э, беру такой вот треугольник 3 на 3, э, э, квадрат 3 на 3, и 9 квадратиков маленьких заполняю разными цветами с повторяющейся структурой. С полностью повторяющейся структурой. То есть у меня будет вот так вот, как бы вот это будет один цвет, да? Вот, это другой. Ну, вот смотрите, вот я беру как бы фломастер и пытаюсь куда-то поставить его. Ну, вот тут вот меньше, но я немножко нарисовал, чуть-чуть надо расширить, чуть-чуть сеточку расширить, тогда вот отсюда до сюда я дотянуться не могу, то есть вот от этого к этому фломастер не дотягивается. А внутри он явно, так сказать, явно больше, чем размер вот этой штуки. Поэтому получается, что два противоположных конца вот этого фломастера, где бы я его не поставил, будут при этом разноцветными. То есть 9 точно достаточно. А может быть, можно меньше. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Значит, уже известная нам картинка с шестиугольниками, которую мы здесь рисовали, позволяет покрасить плоскость в 7 цветов. Тут ситуация немножко сложнее. Вы еще... Вы, вы же таких как бы с 5 по 8 да, класс в основном. И про квадратные корни еще можете чего-то не знать. А кто-то же знает, совсем маленький уже знает. Это хорошо. Вот, вот кто знает, может решить задачу. Вот сейчас я покажу, от чего зависит раскраска, которую я буду делать, от некоторого вычисления квадратных корней. Значит, раскраска будет такой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И дальше будет повтор со сдвигом. Вот здесь снова будет седьмой цвет, например. То есть седьмой цвет будет появляться на, таком вот, как бы, на расстоянии такого вот изгиба. Изгиба раз, два, три. Вот такого изгиба. И утверждение, которое может доказать каждый знающий ну, школьную геометрию, скажем так, старших классов, где теорема Пифагора есть. Теорема Пифагора, знаешь, узнаешь сегодня вечером в интернете. Значит, теорема Пифагора, очень важная теорема, которая позволяет вычислять в прямоугольном треугольнике длину вот этой стороны по длине вот этих двух сторон. Формула такая, c квадрат равно а квадрат плюс b квадрат. Такая вот есть теорема. Теорема Пифагора. Ну и вот э, есть... Соответственно, такая задача да, доказать, что длина, вот этого вот, э, длина спрямления, спрямления вот такой вот ломаной будет больше, чем две стороны. То есть я просто здесь немножко их разного размера рисовал, но если бы я их рисовал одного и того же размера, то вот эта вот ломаная, да, вот такая ломаная, да, вот от первого, от начала до конца, длиннее, чем вот это вот э, расстояние внутри шестиугольника. Там приводится к ситуации корень из 7 больше, чем 2. Вот, то есть когда, когда начинаешь расписывать. А значит, значит такая раскраска правильная, потому что сюда фломастер как бы не достанет, да? Здесь можно подгадать так, чтобы шестиугольник был чуть-чуть меньше, чем фломастер. А ломаная чуть больше фломастера. И вот у меня опять отличная раскраска. 7 цветов. семь цветов. Ну, давайте подумаем. А... Может быть, вообще хватит двух цветов или трех? Или есть какое-то препятствие серьезное, которое нам не даст это сделать? Что? Три. А два? Два нет. Почему? Нужно что-то вот на основе длины этого фломастера сделать, какую-то вот конструкцию, которая уже, очевидно, не будет краситься. Но... А? Нет, сейчас мы вот про три поговорим, потом я расскажу про продвижение. Про два, вот два цвета. Почему недостаточно два цвета? Кто может догадаться? Ну вот у меня фломастер, да? Вот эти два должны быть разного цвета. Что дальше делаем? Центр. Но центр не на таком расстоянии, да? А где центр-то здесь? Возможно, вы это имеете в виду. Но в любом случае, вот эта картина решает дело. Смотрите, равносторонний треугольник, да? Равносторонний треугольник с длиной стороны в точности, равной вот этому запретному расстоянию, да? И тогда вот эти два должны быть разных цветов, но этот тоже не должен ни с тем, ни с другим совпадать. То есть равносторонний треугольник не может быть. Вот просто же вершины. Три вершины равностороннего треугольника. Уже не могут быть покрашены в два цвета с соблюдением вот этого вот странного условия. Что? Значит, минимум три. Но давайте установим, что и трех будет мало. Теорема. Теорема. Трех цветов недостаточно. Недостаточно. Давайте докажем ее. А как мы доказываем теоремы? Нет, есть такой метод, который, но ну, метод рассуждений, который очень в школе, в мое время как бы мы его, даже в обычных школах он изучался, называется рассуждение от противного. Метод рассуждения, то есть предположим, противное это не потому, что оно какое-то неприятное, противное это противоположное. То есть мы будем проводить рассуждение так, предположим, что трех цветов достаточно, тогда и дальше некая цепочка, а в конце цепочки противоречие. Сейчас. Давайте предположим, что трех достаточно. Тогда у любого равностороннего треугольника, очевидно, что все... Ну, вот у любого равностороннего треугольника, у которого длина стороны вот такая, все три вершины будут разноцветные, правильно? А если я снизу к нему представлю такой же, то я могу точно сказать цвет вот этой вершины. Да? Потому что 1 и 3 уже заняты. Поэтому 2. Значит, получается такое удивительное утверждение, что в любом ромбе вот эта фигура называется ромб. Кто слышал слово ромб, поднимите руки. О -о -о. Вот. Так вот, в этом ромбе, в котором 60 градусов, вот эти углы и 120, вот эти, всегда противоположные вершины одноцветны. Это мы выводим из того, что цветов 3. Если бы цветов было не три, то я бы мог здесь четвертый, например, поставить. А так я не могу, у меня четвертого нет. Мы предположили, что трех часов достаточно. Значит, тогда мы знаем следующее утверждение, что если у меня есть ромб, то противоположные вершины должны быть одного цвета. А теперь давайте его повращаем немножко. Ромб целиком взяли и повращали. Ровно на такой угол повращали, чтобы вот это расстояние... Стало запретным. Понятен аргумент? Да, вот все, уже здесь второй, здесь второй, противоречие. То есть я взял ром, сюда забил гвоздь, вот сюда забил гвоздь, и взял и начал его вертеть. Ну, я могу его вертеть относительно вот этой вершины, он опишет вот тут, вот опишется такая большая-большая окружность, опишется. Ну и понятно, что в конце концов я его поверну на такой угол, чтобы здесь как раз фломастер и стал. Вот такую вот вот эта вот картинка называется Веретено Мозоров», братьев Мозоров». И сама эта картинка уже не красится в три цвета, уже не красится. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. Значит, итак, неизвестное мне количество цветов, которое будет достаточно, самая маленькая, да? Оно обладает тем свойством, что оно не меньше, чем 4 и не больше, чем 7, потому что вот вам 7, а вот вам доказательство, что 3 недостаточно. И до 2018 года, до 7 апреля, я почему вот это все подчеркиваю, почему эти две задачи я привел, в обоих задачах, Продвижение научные в старинных проблемах, которыми, которыми могли заниматься античные люди, древние люди 2000-3000 лет назад. В этих проблемах получено продвижение при нашей с вами жизни. Вот сейчас. Математика, она одновременно, это самая старая на свете наука, которая там по 10 тысяч лет, наверное, насчитывает. И самая молодая и живая, потому что она... Все время живет, каждый год мы что-то узнаем новое, что-то совершенно неожиданное про вещи, на которые мы всю жизнь смотрели. Так вот, в 2018 году, 7 апреля, некто Обри -Ди -Грей, Обри -Ди Грей, сложная фамилия, имя, значит, доказал, что 4 тоже невозможно, входит в противоречие. Он создал картинку. Да? Что? Почему? Его доказательство это 18 страниц. Не очень много. Теорема Ферма Великая доказана на 300 страницах, в которых ничего не понятно. Гипотеза Пуанкаре, по доказанная нашим с вами соотечественником Григорием Перельманом, это там в районе 500 наверное, на страниц текста, в котором нельзя понять ничего, даже если у тебя математическое образование там высочайшей степени, но ну, вот если ты только не специалист конкретно в этой области, да, то есть есть сложнейшие сложнейшие продвижения, а в данном случае не очень сложная. Статья всего 18 страниц, и он э, просто конструирует некую картинку на плоскости, в которой 1585 вершин и в районе 20 тысяч отрезочков Показывает, как он ее сконструировал, запускает компьютерный перебор некоторый, хитрый. Компьютерный перебор через несколько секунд говорит, что покрасить нельзя. Ну, такая решение типа там, наполовину оно мозгом человека создана наполовину. А наполовину все-таки применяет компьютерный перебор. Но без мозга он бы не придумал соответствующую схему расположения вот этих точек. Итого мы сегодня знаем, что число цветов, достаточное для покраски плоскости, с сохранением условия, что на данном расстоянии они всегда одноцветные, разноцветные. Это число находится вот в этих границах. И больше мы не знаем ничего. Вот так. Задача проще некуда, да? проще паренной репы сформулировать задачу. А решения у нас нет. И, в общем, тут как бы простор фантазии. Получайте образование, включайтесь. Но ну, как бы лучше вначале получить образование, а потом включиться. Вот. Так, ну что же, теперь мы перейдем к тем самым простым числам. Сколько сейчас времени? Вы потерпите еще минут 15. Тогда давайте про простые числа. Простыми числами открытых проблем, нерешенных задач вообще великое множество. Но давайте я дам определение простого числа, потому что, может быть, что кто-то его не помнит, а кто-то и даже и не видел никогда. Числа натуральные, перечисляю, да? И буду сейчас спрашивать про каждое число, на что оно делится. На один. Любое делится, правда? На себя тоже любое делится. Но вот если число делится только на себя и на один, то оно называется простое. да Совершенно верно. Простое число – это число, которое делится только на себя и на единицу. Ну, про один вообще принято не спрашивать, простое или нет, потому что для него один, оно же и само, и единица. Ну вот 2, например, простое, а на что ему еще делиться? Да? Больше не на что. Только на себя и на единицу делится. На большее число, число меньше не может делиться. 3 тоже простое, потому что на 2 не делится, а остальные числа мы уже значит, знаем. 4 простое или нет? Да, оно не простое. В смысле, нет, оно не простое, потому что оно делится на 2. А также могу вот так вот. Так сделал. Да, эратосфен. Это то, что я сейчас рисую, называется решето эратосфена. Эратосфен, между прочим, это такой очень крутой чувак, который 17, если я не ошибаюсь, веков назад, в третьем веке нашей эры, померил радиус Земли. Вот так вот. Ну Понятно, что тогда корабли и космические не бороздили просторы Вселенной, самолеты не летали, на телеге ты далеко не уедешь. И нужно было выдумать что-то сверхгениальное. Да? Ну, Во-первых, надо было понять, что она круглая, но на самом деле к тому времени это уже понимали. Там То, что паруса, у корабля вначале появляются паруса, потом он сам, когда он из-за горизонта шел. Ну, нормальные умные люди уже тогда понимают, что это может быть связано только с кривизной Земли. Но вот размер Земли оценить, это уже более сложная задача. И ее первый решил эротосфен, он его очень точно оценил, он оценил его в 6 тысяч километров радиус земли, при том, что он 6400. И он провел эксперимент, там он замерял наклон тени в разных точках. Там в Александрии и в Асуане, там два города на расстоянии тысячи километров друг от друга. И он замерил размер тени в, одно, в один и тот же момент, согласовал по времени там, этот эксперимент, а долго-долго на телеге туда ехали. Да, там. В общем, это был было Это как сегодня запустить коллайдер, понимаете, да? тогда вот этот эксперимент провести. И, и там вот синь была просто визуально другого, другой длины. По мере, при каком искривлении Земли это возможно. И получил, что радиус Земли примерно равен 6 тысяч километров. Что его поразило, конечно, и всех поразило. Вот. Так вот, этот же рытосфен он все делал? Он говорит: ну вот это простое, тогда все кратные ему уже не простые. Все кратные двойки называются четные, как вы правильно сказали. Дальше. Тройка простая, значит, все кратные тройки тоже непростые, да? Это 6, это 9. Вот у нас новая плюс 12, дальше будет 15, да, вот здесь стоять. Вот так. Но вот если, например, до этого пятерка не была отмечена, значит она не кратная ничему предыдущему. То есть не делится ни на что предыдущее. А значит, она простая. Значит, берем пятерку, отмечаем как простое число. А дальше тоже 10, 15, там 25 ну и так вот мы постепенно мы на свет Божий выводим простые числа. И про эти простые числа огромное количество загадок, нерешенных задач. Начнем с самой древней нерешенной проблемы математики вообще. Самой древней. Сейчас я выпишу простые числа. Ну, в некотором количестве. Сейчас попробую не забыть никого. Так, их должно быть 10 до 30, вроде так и есть, да? 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, если не ошибаюсь, 71, 73, по-моему, 79, 87, 90, 90, 90, нет, 93 делится на… Так, 89 может… Нет, или нет, 87 непростой, конечно. 87 делится на 3. Так, 79 я правильно да, написал. Вроде так, да, тут 97. Ну вот, кажется, вот они первые, которые до трехзначных. До ну, трехзначных. кстати, дальше, дальше я тоже помню, дальше очень интересно, потому что дальше прям, под, ну, как это сказать, не подряд, но очень много… Вот здесь все четыре числа, вот эти простые. 101, 103, 107, 109. Ну и дальше, короче, эта вся история идет. Если вы опустите там какой-нибудь интернет-поиск, напишите простые числа в районе 1 миллиона, да, и вам выдают, вы сразу выдадут такую простыню из этих простых чисел. Их будет достаточно много. Достаточно много. Но если вы, скажем, наберете в районе миллиарда, то они будут уже реже встречаться, чем в районе миллиона. А если в районе триллиона, то еще реже. Но вот как бы частота, с которой они встречаются, она убывает очень медленно. И это была одна из самых грандиозных, великих задач математики — понять, с какой скоростью убывает частота появления простых чисел в натуральном ряду. Первый ошеломляющий успех — в этой области получил Пафнути Львович Чебышов в 1852 году. Получил оценки на вот эту вот плотность, с которой встречаются простые числа. А до этого Гаус предположил нечто. Вот то, что предположил Гаус, Гаус доказать не смог, хотя он был гений всех времен и народов. Но это утверждение он не доказал. Потом Чебышов подошел к этому утверждению. Еще через 50 лет его полностью сняли два француза в 1891 году асимптотический закон распределения простых чисел. Но он там использует понятие логарифм, поэтому я не буду про это рассказывать, а расскажу про другое. Смотрите. Ну, оставим первые там, где их вообще очень много. 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73. И здесь целых два блока. Простые, идущие через одно. То есть простое, четное, простое. Понятно, подряд два не могут быть, кроме как два-три, потому что четные четные идут через одно, четные уже все будут непростые. Правдойки. Но каких-то принципиальных запретов к тому, чтобы простые шли через два, не видно. Наука их не знает, таких запретов. Зато наука, в лице компьютера точнее, компьютер, знает огромное количество вот таких вот чисел, идущих через два простых, которые называются простые близнецы. Так вот, про простые числа мы знаем, что их бесконечное количество, а про простые близнецы мы этого не знаем. Евклид, Евклид доказал, что простых чисел бесконечно много. Это, кстати, очень красивое рассуждение. Думаешь, где-нибудь в классе восьмом, вы девятом вы его сможете сами даже провести, тоже от противного. А дальше Евклид предположил, что вот таких пар простых близнецов тоже бесконечное количество. Но, по крайней мере, когда он проверял все дальше и дальше, да, он не находил места, где вот после, после чего вот прям не, не остается. То есть время от времени выпадают пары вот таких вот простых. Если вы заглянете вот простые в районе миллиона, наверняка среди там 100 или 200 Подряд идущих простых чисел в районе миллиона, вы встретите некоторое количество таких вот удивительных пар, которые идут прямо на расстоянии 2. На сегодня проблема не решена. Не решена. Никто не знает. Это самая старинная проблема человечества. Примерно 4 век до нашей эры. Тире. Неизвестно. Неизвестно. Может быть, через 500 лет какой-нибудь популяризатор математики да, будет выступать здесь, в этом здании, и говорить, что уже 3000 лет стоит проблема открытая, проблема Евклида. Вот уже 3000 лет, никто не может ее доказать. Но если, конечно, человечество не грохнет себя каким-нибудь ядерным оружием, там ничего не случится. Тогда все откатится назад, заново будут выдумывать, что такое простое число, да, что такое треугольник. Виток пойдет новый. Ну, будем, будем верить в лучшее, что да? жизнь продолжится, и математика тоже. Ну вот, но еще есть огромное количество вопросов. Например, некоторые простые а, имеют вид n квадрат плюс 1. Что значит n квадрат плюс 1? n умножить на n плюс 1. Ну, например, 5 – это дважды 2 плюс 1, правильно? Дальше смотрим. Но тут надо четное брать, потому что если взять нечетное, то получится нечетное умножить на нечетное плюс 1 – это будет четное. Поэтому оно не может быть простым. А вот если брать четное, то следующее 4х4 плюс 1 – это как раз простое число, число 17. Так. 6 и 6 плюс 1 тоже простое. Это число 37. А 8 и 8 плюс 1 непростое, потому что 65 делится на 5. 10 и 10 плюс 1 простое. 101. Ну и, короче говоря, если запустить компьютер вот по этой формуле n квадрат плюс 1, то будет довольно много простых чисел. Они будут вылезать у вас, вылезать, вылезать, вылезать. И вроде как конца и края им не будет видно. Но никто не знает, никто не знает, это нерешенная проблема. Бесконечное количество или конечное количество таких простых чисел, вид n квадрат плюс 1. Мы не знаем этого. А задачи про простые числа, это как бы соль математики всей. Это вот понимаете простые числа, понимаете все. В вашей банковской карте зашито... Кодирование, шифрование, основанное на простых числах, просто, чтобы вы понимали. Все алгоритмы, криптовалюта, которая набирает ход, да, в мире всякие там биткоины и прочие вещи, такие вот технологии, да, компьютерные технологии, они сплошь поголовно они связаны с простыми числами. Поэтому, если вы занимаетесь простыми числами, вы как бы приобретаете ключ над миром в каком-то плане, над пониманием этого мира. Простые числа, они в центре всего. Ну и, наверное, завершим. Я же обещал. Пифагорову комнату, да? Вот. Что такое Пифагорова комната? А кто такой Пифагор? Когда он жил? До нашей эры. Более точно и я не помню. Типа третий век до нашей эры, наверное. У него было там все есть число, такое высказывание, да? У него был кружок, они там собирались, обсуждали математику. И вот задача. Пифагорова комната называется. Существует ли такая комната? А что такое комната? Это, ну, ну как вот, ну, вот эта комната, правильно, да, комната. Э, прямоугольный параллелепипед, говоря строго научным языком. Ну, а если по-русски говорить, ну, комната, она есть комната. Заходишь, вот, вот она, вы в комнате, да. У комнаты три Три стороны, да, есть как бы разной длины. У прямоугольника две, а у вертикальной такой большой объемной комнаты. Три стороны, это ширина, длина и высота, правильно. Так вот, <coughs> Пифагорова комната, это когда длина, ширина, высота. Дальше. На каждой вот плоской как бы поверхности, например, на полу можно провести диагональ. диагональ. Диагональ пола. Дальше я могу вот там провести диагональ. Диагональ стены, да? У него такая же, как и у пола, у потолка. А вот стены, стены разные бывают. Вот у той стены у той одинаковой диагональ, а у той и той, ну как вообще говоря, разные, да? Диагональ второй стены, диагональ второй стены. И еще есть одна величина. Есть понятие пространственная диагональ. Да, да, да, да. Вот того к тому. Вот эта длина из любого, к любому померишь всегда одинаковая, если это действительно прямоугольный пролепит. Большая диагональ. Сколько здесь чисел? Сколько чисел? 7. Так вот, Пифагорова комната это такая комната, в которой все эти числа, все семь чисел натуральные в некоторой системе измерения. То есть вы. Можете предъявить а, такую длину, способ измерения длины, что все эти величины будут измеряться натуральными числами. Пифагорова, пифагоров прямоугольник это как бы вот эта знаменитая задача про пифагоровые треугольники или что то же самое прямоугольники. Это когда натуральными являются с длины сторон. Например, 3, 4, 5. Знаете, такой треугольник. Да, египетский треугольник называется. Старшеклассники его называют... Так, учителя здесь есть, правильно? Знаете, как называется этот треугольник? ЕГЭПетский. Ну, школьники 5-8 класса не понимают, чем юмор, а учителя отлично понимают. Он встречается в задачах ЕГЭ постоянно. Вот этот египетский треугольник встречается во множестве задач ЕГЭ. Поэтому я придумал ему такое название – египетский треугольник. Это 3, 4, 5. Но есть также на самом деле некоторые другие – там 5, 12, 13. Ну, в общем, вот эта задача, она полностью решена еще 3000 лет назад в индусской цивилизации, древних индусов. Даже в Вавилоне, кажется, пользовались этими формулями. В общем, это, это старинная известная проблема, очень красивая, имеет красивое решение. А про Пифагоров кирпич или Пифагорову комнату никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Есть легенда, что если она существует, в ней хранятся все теоремы всех, все доказательства всех теорем. Никто не знает. Существует ли она? Известные огромные кирпичи, где все, кроме большой диагонали, целое, а большая диагональ нет. Да? Но он уже давно там. Там, наверное, известно. да. Ну, это я не знаю. Вот, в общем, есть примеры, когда вот 6 чисел. Раз, два, три, 4, 5, шесть. Все целые, все натуральные. А вот этот получается не целым. Но ни одного примера, ни одного. И доказательства того, что этого не может быть, тоже не существует. Это открытая проблема математики. Ну и, собственно, на этом я и завершаю. Если есть вопросы, можете прямо с места поднимать руку и задавать. Вопросы? Да? Да, лекции в Набережных Челнах будут с некоторой периодичностью 2-3 месяца один раз примерно я буду приезжать. Вот. То есть где-то в конце февраля или в начале марта мы… Ну, короче, с точной датой мы сейчас как раз вот похимичим за обедом и… Поймем. Вот, так что ждите. И кроме того, 20, значит, если это, вся эта все это коронабредятина, извините, закончится, то 28-29 апреля будет фестиваль в Татарстане, фестиваль науки, который организует мой очень хороший друг из Казани. И он значит, планирует, соответственно на эти два дня, ну и, наверное, я подъеду к вам в один из либо этих дней, либо соседних, то есть где-то в районе самого конца апреля тоже. Вот это как раз про февраль-март мы сейчас будем думать, какая именно дата. А вот в конце апреля, ну, как бы там, можно сказать, наверняка. Но если даже, там, если даже фестиваль он не сможет провести, я думаю, что э, как хороший момент для приезда, конец апреля мы просто выберем и сделаем. То есть вот еще как минимум. Эти два приезда будут. Так что следите за новостями, но вас, наверное, сюда приведут. Хорошей учебы вам! Спасибо за внимание.